Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и сегодня мы продолжаем проходить КИБЕРПАН 277. В прошлой серии мы спасли Эвелин. И, кстати, это самое популярное видео, которое вообще на канале есть. Да, вот так. Я вообще в шоке был. Вот так вот. В этой серии будем продолжать, в принципе, проходить. Да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра. Кто кушает, а кто не кушает, взять что-нибудь себе покушать. Чаёк, кофеек там с печеньками, с бутербродиками, да. А вот сейчас верните вот это видео, которое у вас идет Если у вас написано там красная кнопка подписаться и написано подписаться, нажмите на нее, Чтобы она стала серой, это самое главное. Да, если она стала серой, то все, красавчики. А если у нас была серая, то офигенно. Да, а мы продолжаем. Так, здесь надо, Окей, садимся. Ладно, запускай файлы были сильно побиты особо отредактировать не вышло ну, вот ага. хорошо что вообще получилось их вытащить угу. сейчас они не загружаются не загружаются в смысле качество так себе но я сделала что могла. сейчас посмотрим в этом качестве так пока Ну, пока, в принципе, да. на что мне смотреть? Обратить внимание на уст, Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, Я что дуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на процентов уверен. понятно. Ты про банду метраноров? Их тяжело найти. Они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, что Я об этом вообще фиг. себе не заметил. Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Найти пускай. Выйти из британца. Давай Сейчас, Отлично, думаю, на этом все. Да, ну да не сложно, оказывается. Вообще. Это вообще легко. Потому что это начало. Mm. Что скажешь? Ну, не знаю. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да, да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Да. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вид. Круто, что. И у... Она. Она ну, да, понятно теперь. И что мне теперь сделать? Запускай. Меня уже ничто не удивит. Ну да. Наверное. Наверное. Не точно. Наверное. Так, да. вы. Это. Я где что? что? он должен что жить? Не знаю. На креольском. Раз уж это буду есть. А, понял. -ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны. Просканируй телефон. Как телефон? Давайте я просканирую. Вот телефон. Есть. Погоди секунду. Хорошо. А... Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важно ну, Наверное. Опа. Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Да, Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Давай. Языкового пакета. Теперь мы уже немножко знаем, что там, что. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было сто лет назад. Вид? ну и какая сто лет назад? О, опять здорово Честно говоря. Понятия не имею. Что ты делаешь? опять пришел. Слушай, можешь дать мне минутку. Мне надо все это спокойно обдумать. А, конечно. Слушай, что этим людям нужно от Да я-то откуда знаю. Ну, вот ну ты хотя знаешь, бы предположи. Ты... ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой натранерше. Главное теперь найти ее. Ну да. Да-да. Говор... Двойная да. а, шесть. Поговори, чуть ойти. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контроль? Да-да, я знаю. Слушай, мне надо бежать. Бежать. Так, написано найти, а он бежать. Ну ладно. Ну, тогда удачи. Ну, все, спасибо. спасибо, Джуди. Это тебе спасибо. Так, что задание ничего не выполнено? Хороший кайф. Бля. Я бежать Так, вс. Ладно. А с кем и как мне связаться? Найди часовню на слово Часов. Ибо найти колдарим. Окей, я Я кивнул к тебе. Что-нибудь Понятно, спасибо. Спасибо. Вс, поехали. Добраться за часов. Три километра. Не, ну это я уже не буду, это я не буду снимать, все. Встретимся уже там, где у уже да. Приехали. Добро пожаловать в Спасибиков. Да. Оперативно. Я только прибыл. Это бизнес. Надо быть на связи. Подождем, хорошо. Все подождал. И что? И что? Сейчас опять какая-то фигня будет, да? на некоторое время че могу войти? давай давай че это ты? как ты? ты и вы? мы тебя ждали это ты заказчик? мне наконец расскажут что надо делать я просто посредник ты узнаешь хорошо. все хорошо мне Нет. Нет, в смысле? Та... Да. Дай Он тебе Найди. все расскажет. Ну и хорошо. Открывай. Что, опять 10 километров куда-то идти? Ну, не, не 10. Ой. Все расскажет Пускай рассказывает все, что за фигня происходит. Где? Я пришел. Я нужен уже пласит. Пласит. да, где там? В камеру посмотреть. Здравствуйте. Ну, захожу. <coughs> Что такое? Боевой работе опять хотим... Блин, ну... Чё, идём, идём. Чё, Ты пласи. Я к вашему главному. Так, а, не, не, не, я не, знаю, не, я. Что мне <связывание> бос... сказали с тобой встретиться? <связывание> Я от мистера Хэнса. Он сказал, у вас да. есть работа. Вот да вот этой серии называется Вадуист. <связывание> Прямо на ноги, блин. здесь. Пойдем. Окей. Я вообще босиком хожу, нормально, нет? Какой-то бомж где. Босиком что-на какие-то. Куда <связывание> мы идем. Что они все молчат? Он говорит, ты блазит, он тупой, молчит. Куда мы идем, он молчит. Что за фигня? А ты едешь? Я О, не прыгай. Ну, Давайте стреляем. Я блазился. Ганстер. Ты знаешь, Блазилия? Нет. Ты что бросила эти кавровые удары? Что, если это волк со мной пишет. Этот район строился, чтобы ты Джеки тратил здесь деньги. Замкнутый штука. Корпоративный. Да. Все горят все... все. нас интересует Ну, ну лучше не стало. Грант империал мол. Самый большой и уродливый храм жадности сожалению. Блин, я на кого глаза? Недостроенный. До да прошлого. это не, не интересно. Они тут поболтают. Самое интересное это уже сейчас будет. Поэтому... Давай. Окей, мембраны не беда. О, только я бы хожу, только я еще наш герой. О, упад безуэ. И меня нам поновую Пошли, уже недалеко. А так они походу на двух языках расходят. Плати, у кемими? Каждый. быстрее, что ты блин, тут... в тут? Челипах ходишь? Раньше имел дело с животными. Что? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из Гима? Поэтому из Гимна? Скоро сам все узнает. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пассифики. А нам уже стреляют. без, вот это, без связи. Это, это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Mm, может, конечно, вас пытаются да. обмануть, спровоцировать на глупость. Открой. Они оттуда не выходят. А, вот. Сколько примерно их там? Тридцать. Может, больше. Чувинина, нам сюда. Да я сиди. Тогда сесть, уже не Да куда вы закидываешь меня? Дай сеть уже. Как насчет Брижит? Потом. Значит... Потом. В смысле? Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Вот и. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Вот так что, давай, подключайся. Не нравится мне все это. Мне тоже. Возьмет, Но сломает. хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А чего вы своих в ним не пошлете? Не наш метод. А, ну, и конечно. как же вы справляетесь? Вирусы, он меня вирусы закрутил, походу. Ты наркоман? Дал мне вируса Это твой хромовый шаман. Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Зачем? Не надо ей проверять. Чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Неважно. Он все равно поврежден. Как? Ну, вот так вот он Я еще получил это, вот пулю и перестал работать. Вот как. Mm. Шо, все. Ну, что скажешь? Я гожусь для работы? Нет. Угу. Не <связь> уже не очень. Камьюнет. И ч? Двадцать тридцать пять ноль семь. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда камьюнак приехал. Навороченный фургон. У качков таких не водится. А это стоит Его просто такой. Что происходит? Чтобы в общем, там не нет. было этого. Животные тут ни при чем. Они просто охранники их наняли кто-то с полным фургоном тренерских прибыл. Да, очень интересно это смотреть, слушать. Что? Зачем? Через загры. Я, я буду слышать то, то что, что ты слышишь, слышишь и видеть а то, то, что, что видеть ты видишь. А не ладно. Я, я проведу тебя через И еще один. Проверяю, Да и так все работает. Будущий. Зачем проверять десять раз личных? Вот оно. Десять раз проверяйте, смысл. Ладно. ладно. Умова стоят наши. Они скажут, как выходит ну, внутрь. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижи. Нет, конечно. Нет, нет, Собственно, конечно. Я плюю, блин, Далее буду через... это делать, Так, мы выполнили еще. Смотрю, чужих вы не любите. Минутку. Сейчас вернусь. Да нифига не минутку, пах. Минутка, а потом пахнет и вернулся или через 10 и? Слушаю, что? Проверяю свои деньги. Перепрыгивайте. Вроде да. Можно перекусить? А нельзя Я хотел хпшки немножко посмотреть. Ну ладно. А ч медленно? ой ой ой ой чуть не упал. Паркур. Хотя я себе упал, ничего там сидеть. страшного не было. А еще пешком будут сколько идти? Пост. В да пошли вы на пешком сейчас пешком я буду идти Стопы. а не выполнил в смысле еще нельзя садиться в машину а типа Так они все такие же не выполнил все дайте мне машину о машине тоже грузовая блин. Фургон. Фу, ну почему нет машин? Опять придется 10 километров бежать за своей машиной. Потому что я, дебил узал забыл. Забрать ее. А хотя чё я буду бежать? Арчи Джеки? А ну-ка, спой. А давай. А давай. Фига себе сам приехал. Нормально. На я так раз на мотике не катался в этой игре. Вообще не разу. Не разбиться. Сначала сделай работу. Я да, хочу. Блин. Сначала сделай работу. Ой, будет мне еще указывать, что не делать. Хочу себе ездить на мотике. Ну и что тебе? Я умею ездить, я профессионал. Джеки ездил Да высаживайся сейчас, загорю нафиг. Где вход? Да нет. Да мне не интересно, что они болтают. Торопись, не теряй время а что заскучал много не Отключайте. Отключайте. мне надо короче их обмануть чтобы они не начали думать где не знали Эй, там двое. Они сидят. а как не а как а как уже будет полиция Как? Нишку ли не получится никак. Как? Никак нишку не сделать. Походу без стрелянины не обойдутся. Что у меня есть? Они меня не увидели? Серег? Так можно было, что ли? Я внутри. Вижу. Проверяй комьюнет. Еще давай прокурим. Кто здесь? В коридоре камера. Обойди. Она рабочая? А как? Все. паркоман взял груз ванны вообще жестко надо эй тут тебя никто не тронет офигеть ты вот скачал а как а как их войти куда мне вообще Прямо надо просто идти. Полезай! Я тебя даже не буду. наркоманы? Окей, okay, вижу фургон. Мне надо фургон съесть. Наблюдай, оставь их покоя. А, э! А, см смысл 10. Да, мне надо. Да, мне надо сюда. Вообще, то я просто просто стрелял. Что такое? Чего вы меня начали вот эту... Атлантида. 2020 году, это в год. году, да? Давай быстрее, грузить. 3-4-5, я иду искать. Идти. Я нет. Ох. Они что везде. Вон, а тут еще вот эти вот дебилы это невозможно исчезнуть сейчас, сейчас вылезу и увидят а ведь я знаю где ты прячешь смешно ему хи хи хи хи ну еще он знает я я тебя даже убивать не буду ну и хорошо на полистку собраться и перелезть туда спрыгнуть да ладно, не бойся ты как у меня видел а как мне через верх По этой сильнее сейчас я тебя оттуда выкурю М -м, да да нет, это невозможно. У меня хызэ как-то килл. А, лучше пойду закинуть. Не а. наблюдай, поставь их в сторону. Работай. Я работал. Но я их убил. Куда? Куда? Стоять! Разве да, а, а -а Ай, больно! Вы что делаете? Стоять. Куда? Куда она? Куда? Убил! Сволочь! хотя бы сюда не лезу. Как нет? У меня броферумов нету. Ну еще один, блин. Хотя, в принципе, там вдвоем даже и потому что стрелять не уметь, ничего. Просто надо подключиться давай. я сохранился, как Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они так вы. Кто эти? Понял. Они. Дозор. Они ведут на нас охоту. Угу. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Ну да, смотри ну, на, на карту. Он в кинотеатре. Мы сейчас уже все, подключаемся, уходим. Это не твоя война. Что? Он нас отрезал, отбросил. Что? Он знает, что ты здесь. Найди его. Вообще, я бы предпочел лишний раз не связываться с дозором. Ты не будешь. Я буду. Ты просто посланник. Он, это сердце. Его надо вырвать. Агент хочет тебя отрезать. Животные скоро будут здесь. Забери что? шахту лифта и выйди в фойе с левой стороны. Так тебя не заметят. Um. А, да, не бойся. Ты. Так вот. Ну, а как? что-то запрыгнуть даже не могу. Что ты делаешь? Зачем ты поехал? А, ну за, А, смысл. Так, получается, мне надо, да, походить. А, ну да. Я тебя даже убивать не буду. Сейчас-то я, личико тебе раскрашу. Зачем я это делаю? Я не знаю, зачем я это сделал. А я уже все, я улетел. Короче, Сначала. мы будем по другому действовать. Спасибо. Я сохранюсь Это почему? Я боюсь. Нельзя сохранить игру. Э, почему? Тише, тише. Это ч? Что? что ж, теперь он нам не помешает. Что Я не оборвал помещает? связь с остальной Пассификой. Выиграл немного времени. Все, давай перейдем сразу к делу. Говори, кто ты такой. Вот имя. Брайс смысле. Особый агент дозора. Поговорим. Не надо. У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал. Отдавал тебе приказы. Да, не знаю, сколько водуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Не интересует. Деньги тут не при чем. ТРД нужна мама Брижит. Главная водуистка. Брежи и ее прихвостен Тинепту. Да хоть. А тебя? Знаешь, так они. Когда. А, блин, болтает Слышь, тебе? Ты посмотри, гладко сделает Я проверял. Да. Ничего. Ладно. И что теперь делать? так Все окей, никаких следов. Сделай еще раз и сравни с последним результатом. Сейчас проверим. А что мне метка хочет? Идентичный, да? Mm -hmm. Это не настоящий скан, это копия. Ладно, Ладно. что. ты предлагаешь? Разумный ком. Они проснутся А, не mm -hmm. а ты просто меня отпустишь. Ну что, решай быстрее. А типа можно и убить? Обезретье а мы не договоримся. А себя обезрежу его. Время бежит очень быстро. Я по плану. Я зря не нанесил. Я зря не носил. Вс, походу хз. Изо... Зачем я сделают? Да. Бессмысленные. Зачем я это сделал? Надо было бы говорить Что делать? Эй, Ви, ты жив? Да-да. Что случилось? Сетевик был прав. Будуисты тебя кинули. Как только ты дал им доступ к сети Дозора, они сожгли всех агентов. И тебя. И что теперь делать? Почему у меня мозги не испарились? Не знаю, видимо испаряться нечему. А, Думаешь, бережет спас а, сахар... а, нет, нельзя. Скорее всего, благодаря тебе, я бы сказал. Зря, что ли, водуисты сделали из тебя дрон камикадзе Кто рискнет взять заказ у нас, ужасных водуистов? Пласит думал, что да. ты обычная подсоборная женщина, которую не искать-то никто Чуть. не будет. А что, надо было сказать ему правду? Нет, скажешь потом Брижит. Ты же все-таки спас ее задницу. Да. А Пласиду я бы на твоем месте показал, кто тут главный. Давай езжай в бате. Надеюсь, их главный Амбал любит сюрпризы. Ну не знаю, надо будет это уже это в следующей серии сто процентов. Один стул уже. Давайте здесь сохраним. Все. сохранились и в следующей серии будем уже что-то с бриджетом связано будет короче вот так вот все если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте все пока пока